здравствуйте сегодня мы с вами будем вязать такую розовую кофточку с ажурными сердечками я буду вязать стопроцентного акрила в 50 граммах 150 метров спицы два с половиной миллиметра и давайте наберем обычным способом 116 петель после того когда мы наберем 116 петелек Провяжем резиночкой 1 на 1, 1 лицевую, 1 изнаночную, 10 рядов. Итак, я провязала 10 рядов резиночкой 1 на 1. И теперь давайте провяжем 6 рядов платочной вязкой, то есть все петли лицевые. В лицевых рядах и в изнаночных. Вот я вам еще забыла сказать, когда мы провяжем два ряда лицевой и изнаночный, в третьем ряду на планочке правой полочки сделаем отверстие до пуговки. Первую снимаем, 2 лицевые, накид и 2 лицевые петли вместе за передние стенки. В изнаночном ряду накид также будет провязываться лицевой петлей. Вяжем еще 4 ряда. У меня готово 6 рядов платочной вязки. И теперь приступим к вывязыванию сердечек. Провяжем 6 петелек. Это будет у нас как бы планочка правой полочки, где будут располагаться отверстия для пуголок. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых петелек. Дальше следует один накид. И потом 2 петли вместе с наклоном вправо. Это значит мы провяжем 2 лицевые петли за передние стеночки вместе. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 лицевых петелек. повторяем накид и две петельки вместе лицевой за передние стенки. Дальше снова 11 лицевых накид 2 вместе. Так вяжем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем все лицевые петли. Я провязала шестой ряд и теперь мы приступим к вывязыванию сердечка вяжем 6 петелек планочки на которые у нас будут отверстия для пуговки лицевыми петлями первую снимаем и смотрим это у нас лицевые петли 6 петелек провязываем дальше накид и две петельки вместе с наклоном вправо это значит берем две петли и вместе провязываем лицевой за передние стенки. Дальше 5 лицевых петель. И повторяем рисунок. Снова 6 лицевых петель. Накид и две петельки вместе за передние стенки и так провяжем до конца ряда и закончим шестью петельками планочки левой полочки изнаночный ряд вяжем все петли лицевыми кроме накида и петельки которые у нас связаны две вместе. И эти петли мы провяжем изнаночный, Вот у меня готов первый ряд рисунка и изнаночный ряд. Теперь приступим ко второму ряду рисунка. Итак, вяжем 6 петелек планочки. Дальше 4 лицевые петли. Дальше смотрим две петельки вместе с наклоном влево. Провяжем 2 лицевые петли вместе за задние стенки. Дальше накид лицевая накид и 2 петельки вместе за передние стенки дальше 4 лицевые петли и по новой 4 лицевые петли 2 петли вместе с наклоном влево накид лицевая накид 2 петли вместе с наклоном вправо изнаночный ряд вяжем все петли лицевые Кроме накидов и петель, которыми мы соединили две петли, вяжем изнаночными. И таким образом вяжем по рисунку ряд сердечек. Вот, пожалуйста, посмотрите один ряд сердечек у меня готов теперь давайте провяжем между сердечками 6 рядов платочной вязки все лицевыми петлями не забывая делать между третьим и четвертым рядочком отверстие для пуговицы когда мы свяжем 6 рядов платочной вязки снова приступим к вывязыванию сердечек и давайте так провяжем 3, включая этот первый ряд сердечками всего три ряда сердечками теперь мы свяжем с вами рукава наберем на спицы 40 петель и провяжем резиночкой 10 рядов 10 рядов резиночки рукава у меня готовы и теперь вяжем лицевыми петлями рукав мы будем вязать платочной вязкой и сделаем равномерно 8 прибавлений первое прибавление сделаю через 3 петли дальше через каждые 5 на спицах должно у нас получиться Сорок восемь петель. Сделаем прибавление и потом провяжем платочной вязкой высоту рукавчика 14 сантиметров. Я провязала 14 сантиметров рукавочка от резинки. У меня здесь получилось 72 ряда. И теперь мы зашьем рукав. Это у нас лицевая сторона. Повернем изнаночный наружу И вот этим хвостиком, откуда мы начинали, зашью рукав. Я буду зашивать просто через край, захватывая обе стеночки петли. Таким способом зашьем рукав и оставим свободными две петли. Вот я зашила рукавчик. Вот так у меня получилось. Петли оставляем на спицах. Мы будем их ввязывать кофточки. И теперь таким же образом свяжем второй рукав и зашьем его. Напомню, набираем 40 петелек, вяжем 10 рядов резинкой 1 на 1 В следующем ряду платочной вязки наберем равномерно 8 петель и провяжем 72 ряда платочной вязкой поворотными рядами вот у меня готовы оба рукавчика теперь берем кофточку отсчитываем с левой полочки 31 петлю и поставим маркер и с правой полочки 31 петлю и поставим маркер на эти места мы будем вязывать рукава и на спинке у нас осталось 50 4 петли и так провяжем здесь у меня связано три мотива узора и еще я провязала один ряд платочной вязки следующий ряд у нас будет значит платочная вязка между сердечками у нас 6 рядов платочной вязки так вяжем лицевыми петлями и не забываем делать между третьим и четвертым рядом отверстие для пуговки. Я провязала 32 петли полочки, дошла до маркера и теперь берем в руки рукав. Хвостик рукава прячем вовнутрь. потом мы им зашьем дырочки под мышками, если останутся. И начинаем ниткой, которой мы вязали полочку, вязывать рукав. Перевязываем петли рукава на спицу, на основные спицы. Так провяжем петли рукава, дальше вяжем вяжем лицевыми петлями до следующего маркера и вяжем второй рукав на это место. Вот я дошла до второго маркера и ввязываю второй рукав, левый рукав. Перебросим маркер и провяжем дальше полочки, петли левой полочки. Провяжем петли левой полочки и затем провяжем изнаночный ряд лицевыми петлями. Вот Давайте посмотрим, что получилось. Рукавчики на месте. И теперь я обозначила петельку среднюю, вдоль которой будем делать убавление в регланных линиях. Я отделила петельку вместе соединения рукава. Вот я отделила маркером рукав, потом одна петелька полочки и маркер. С этой стороны отделен рукав, одна петля спинки, вдоль которой будем провязывать регланные линии маркер. И также с этой стороны маркер, петля спинки, маркер и рукава. И также здесь. Изнаночный ряд провязан, отверстие для пуговки на месте. И теперь начинаем делать убавления в регланных линиях. Сейчас у нас идет пятый ряд платочной вязки. Значит вяжем лицевыми петлями и остановимся за две петли до первого маркера. Вот я подошла к регланной линии между правым рукавом и спинкой. Остановилась за 2 петли до маркера и повторяю те же действия. 2 петли вместе лицевой за передние стенки. Перебрасываю маркер, 1 лицевая, маркер и 2 петельки за задние стенки лицевой вместе. И дальше вяжем спинку и также сделаем убавление регланных линиях между левым рукавом, полочкой и спинкой. Изнаночный ряд провяжем без каких-либо убавлений лицевыми петлями. Петли регланной линии тоже провязываются лицевыми. Итак, у меня провязан один ряд лицевой с убавлениями в регланных линиях и изнаночный ряд просто лицевыми петлями. И как мы видим, вот эта промежуточная полоска из платочной вязки в 6 рядов у нас провязана. Теперь мы снова приступаем к вывязыванию сердечек. И не забываем делать убавление в лицевых рядах и отверстие для пуговок вот посмотрите я провязала один мотив сердечек регланная линия около 8 сантиметров и теперь мы будем вывязывать росток сейчас мы провяжем лицевыми петлями делаю убавление в регланных линиях до маркера Левой регланной линии сделаем убавление и провяжем 5 лицевых петель и так я провязала лицевой ряд и остановилась после убавления регланной линии теперь провяжем 1, 2 3 4 4 5, 5 лицевых петелек после убавления. И с шестой петелькой поступим таким образом. Заводим нитку за петельку, снимаем петлю с левой спицы на правую, переносим опять на левую, поворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд лицевыми петлями. И остановимся у маркера между регланной линией другого рукава и полочки я довязала до регланной линии изнаночного ряда между правой полочкой и правым рукавом и теперь провяжем 1 2 3 4 5 и 6 петелек, и седьмую петлю мы обворачиваем ниточкой, переносим с левой спицы на правую и снова на левую, не провязывая. Поворачиваем вязание и вяжем лицевой ряд, делая убавление в регланных линиях, до нашей обернутой петельки лицевого ряда. Вот я сделала убавление и подхожу к обернутой ниткой петле лицевого ряда. Теперь мы ищем эту ниточку, которую обвернули петлю вытягиваем и вешаем на левую спицу и провязываем вместе с петелькой лицевой вместе дальше 1 лицевая и со второй петлей поступим также обернем ниточкой перенесем на правую потом на левую спицу поворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд до обернутой петельки в изнаночном ряду. Я подошла к обернутой петельке изнаночного ряда, вытягиваю нитку, она у нас сзади, вешаю на спицу и провязываю вместе лицевой. Дальше 1 лицевая и снова. Повторяем это действие, заводим нитку за петлю, Петельку снимаем на правую спицу, затем на левую, поворачиваем вязание и вяжем до обернутой петельки лицевого ряда. И таким образом мы повернемся еще раз в лицевом ряду в изнаночном всего 5 поворотных рядов сделаем для вывязывания росточка вот теперь я подошла к последней обернутой петельки изнаночного ряда вытягиваю ниточку провязываю вместе с петлей лицевой и больше мы ряды не поворачиваем Вяжем до конца планочки и сделаем отверстие для пуговки. Посмотрим, что у нас получилось. Вот мы видим, что зад кофточки выше переда. И теперь закончим горловинку резиночкой 1 на 1 10 рядов. И закроем петли. Я провязала 10 рядов резиночкой горловину. И теперь давайте закроем петельки. Первую снимаем, лицевая, и протягиваем ее через первую. Дальше изнаночная, и протягиваем через предыдущую. И так вяжем по рисунку до конца ряда. Вот я довязала горловинку, закрыла петли. И теперь нам осталось отрезать все ниточки, спрятать их, пришить пуговицы. И кофточка будет готова. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите любые комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до новых встреч.